27 июля. Беркана и Кана. Такое сочетание энергии точно предоставит немало возможностей. Кана, как факел богов, высветит оптимальный путь развития в любой сфере жизни. А может, вы просто найдете свои очки, которые потеряли пару месяцев назад. Возможно, именно сегодня вы сможете найти выход из сложной ситуации встретиться, наконец, с тем человеком, которого давно хотите увидеть. Обязательно появится возможность научиться чему-то, что потом повлияет на ваше развитие. В семье сегодня все замечательно. Женская энергия сегодня будет максимально задействована, особенно в движении. Так что, девушки, идем покорять сердца мужчин. Новые знакомства сегодня принесут очень много интересного, романтики конечно будет маловато, а вот флирта и страсти будет даже больше чем хотелось бы. День также хороший для финансовых вложений и скорее всего выпадет возможность попасть на какие-то курсы или семинары посвященные бизнесу. Вот такой сегодня день, желаю вам всему прожить максимально продуктивно, буду рада вашим лайкам и комментариям, до встречи в следующем дне.